Добрый день, меня зовут Оксана. Я занимаюсь в Мальгауте 12 -го года, йог в практиках. Хочу поблагодарить учителей за то, что дают второй раз медитации, курс медитации. И второй раз у меня открылись такие новые ощущения счастья, полета и благоговения от медитации, что я вам всем рекомендую этим это пройти этот путь медитации и ощутить себя настолько раскрепощенным и счастливым